Развивающие мультфильмы от умняшки. Бегемотик Мотя собирал грибочки в лесу и забрел на стройку. В лесу строили домик лесничего. Мотя увидел много разных машинок, но из всех узнал только одну. Это сама свал. Рабочая машинка. С помощью самосвала переводит строительные материалы, песок и печи. Эта машина очень большая. У самосвала есть колеса, бензобак, пары, грузов, стекло и дверь. Через нее водитель запрыгивает в машину. Я тоже хочу такую машинку, она классная!